Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. До ареста Шакро молодой мог быть самым влиятельным человеком в России. Новое расследование вскрыло шокирующие связи воров в законе на самой верхушке российской власти. Дело воров в законе Шакро молодого обрастает новыми скандальными арестами высокопоставленных чиновников России. Сам вор был арестован в 2016 году, 4 года назад. За это время в тюрьму к нему отправилось несколько генералов ФСБ и МВД, люди из руководства генпрокуратуры и даже один министр. Все они, по мнению следствия, были связаны с шакрой, в той или иной степени, находились под его влиянием. В результате, сегодня перед следствием открывается без преувеличения шокирующая картина того, как один «законник», находившийся в тени, управлял чуть ли не всей страной. Сам Шакро находился в разработке полиции уже много лет, но крыша, которой он обладал, была так сильно, что заведенные на него томы уголовных дел толщиной в тысячи листов просто исчезали бесследно в руках сотрудников, и даже когда их собирали снова они фантастическим путем опять пропадали. Вся группировка «Шакро» состояла почти исключительно из бывших и действующих силовиков. Силами полиции осуществлялись рейдерские захваты целых зданий казино в центре Москвы, а потом передавались под руководство вора и его людей. Богатые бизнесмены, знаменитые журналисты, общественные деятели, мешающие его преступной деятельности, пропадали без вести или убивались прямо на улицах. По воспоминаниям одного из следователей, в определенный момент сложилась ситуация, когда почти половина всех столичных следователей расследовала дела Шакро, а вторая половина, получавшая зарплату из его кармана, изо всех сил им мешала. Теперь одиозный вор оказался в тюрьме, однако ниточки от него продолжают тянуться на самый верх российской власти к людям с большими звездами на погонах и портретами президента на стенах кабинетов.